Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Я сегодня бы вот хотела поговорить о подарках. Прошел уже день моего рождения, как я говорила, я женщина осенняя, и буквально вот тут день-другой назад прибывает мне подарок. Ну где-то лежал, отлежался, это подарок. А замечательная женщина, это моя сваха. То есть получается смахи мама. Марина Андреевна валяет из шерсти просто исключительные вещи. Это тапочки, это варежки, шапочки, которые вы видели у меня в бане. И какой же подарок дошел до меня от нее? Вот сейчас вы видите, это брошка. Это брошка. Полный восторг. Настолько она вписывается, вот к платью, например, вот в данном случае этому сделано это просто из шерсти, но с булавочкой все аккуратно, красиво, хорошо. И еще один подарок от моей любимой подруги. Зовут ее Гульнара, и она мне подарила вышивку Георгины. Она тоже человек осени, и я обычно в начале октября прихожу с огромным букетом живых цветов и дарю ей обязательно каждое утро перед началом ее рабочего дня. И она меня удивила. Она мне подарила вышитую картину георгинов. Но настолько трогательно и замечательно это у нее получилось до слез. До слез георгины висят сейчас у меня в рамке на стене как живые. Гульнарочка, спасибо тебе огромное за такой подарок, который останется для меня самым лучшим на всю жизнь. Картина уже нашла свое место на стене. Вы посмотрите, какая это красота. Насколько это тонкая работа, вышивка. Кто-то даже и не обращает внимания и говорит, ой, какая картина, как хорошо нарисована. Но извините, это вышивка. Это вышивка. Георгины здесь как живые. Настолько они хороши. И я так думаю, все, что человек сделал своими руками, это самый лучший подарок. Самый-самый лучший. Потому что он сделан от души, от сердца, с теплом, добротой к тому человеку, которому дарится этот подарок. Сама я люблю делать подарки, которые сделаны своими руками. Вот так выглядит держатель для полотенцев бумажных. И очень хорошо он смотрится на кухне. Маленький подарок своими руками. Просто замечательно. Мне очень-очень это нравится дарить, делать такие подарки. И Марине Андреевне, я тоже сделала такой же подарок для полотенца, надеюсь, что ей понравилось. И еще я очень люблю давить горшочки с геранью. Я их делаю сама и эти горшочки, вот сейчас уже у меня для сестры я приготовила такой горшочек.